Привет! В ходе многих исследований нам все-таки удалось создать аккумулятор, который можно было применить реально на практике. Альтернативная энергия на канале ЕТ. Разработанный нами аккумулятор, ну пока вот таких вот размеров просто не нашлось меньшей емкости, активной массы там всего лишь пол кружки, остальное занимает все бумага. То есть можно было бы сделать эту банку в два раза меньше. Но суть не в этом. Примерно при 30 граммах активной массы наш аккумулятор выдает емкость антивном пер час напряжением 2,5 вольта. У меня в руках диод, он способен с легкостью зажигать диод вот одной. Ну для примера в кислотном аккумуляторе 6 ячеек по 2 вольта. Но одних диод 3 вольтовый не загорается. От нашего аккумулятора он прекрасно горит. Вот лампочка накала мощностью 120 миллиампер, которая тоже прекрасно горит на протяжении очень долгого времени. Но и это еще не все. Главная фишка нашего аккумулятора заключается в том, что его прекрасно можно использовать как источник. Портативные зарядки мобильных телефонов, ну или либо других неважных аккумуляторов, вплоть до автомобильных. Суть заключается в следующем. В Будущее разряженном состоянии, когда находится разряженном состоянии и наш аккумулятор, и тот аккумулятор, который вы хотели бы зарядить, они имеют все равно очень маленькие токи. Этого вполне достаточно, чтобы. Зарядился наш аккумулятор, так как он обладает очень быстрой зарядкой По сравнению с другими аккумуляторами Напряжение обычных аккумуляторов 1,2-2 Вольта Наш аккумулятор 2 до 2,5 половиной. Когда мы подсоединяем наш разряженный аккумулятор к разряженному аккумулятору Тот, которого мы хотим зарядить То происходит следующее разряженный аккумулятор отдает остаточную энергию примерно 10 процентов отдает нашему аккумулятору вследствие чего он начинает буквально в 3 четыре раза быстрее заряжаться тем чем заряжаемый нами аккумулятор и отдает ему 90 процентов энергии таким образом заряжается тот разряженный аккумулятор и одновременно заряжается заряжается наш, то есть наш аккумулятор не нуждается в заряд. Таким образом наш аккумулятор получает зарядку от уже посаженного аккумулятора, ну а взамен этого дают ему гораздо большую энергию и не нуждается в отдельном заряжании от каких-либо устройств. Ну, экспериментальная конструкция нашего аккумулятора выглядит примерно так. Это корпус сепаратор, активная масса и по подобию атомного реактора у нас находятся топливные стержни ТВЭЛЫ наш аккумулятор также не боится коротких замыканий 1,2 ампера был ток короткого замыкания вот почти 1300 мА это приличная цифра для самодельного экспериментального аккумулятора вот, можете наблюдать, что не после неоднократного короткого замыкания лампочка все равно у нас прекрасно горит. Ну и также мы видим, горит диод после короткого замыкания. Одновременно с лампой накала. Ну вот еще 15 минут и того уже полчаса коротких Замыканий Обычный аккумулятор При таком издевательстве над ним Уже бы давно умер Но нашему аккумулятору Это не грозит Посмотрите, он снова оживает Столько коротких замыканий И такой живучий Но я думаю Этого будет достаточно Для проведения нашего эксперимента Итак, вот старый литий-ионный аккумулятор от старого мобильника который вообще не держит никакую емкость сейчас посмотрим подключая провода к лампочке она даже слегка не накаливается Еле-еле, ну, практически не горит. Вроде бы достаточно подсел, чтобы показать эксперимент. Так, вот наш литионный ионный аккумулятор, от которого никак не горит наша лампочка накала, и не горит светодиод. Емкости в нем вообще никакой, практически, лишь остаточное напряжение теперь смотрим что будет происходить если это остаточное напряжение подавать на наш аккумулятор давайте замерим характеристики нашего старенького литий-ионного аккумулятора ток короткого замыкания ну вот пять сотых миллиампера практически ничего Теперь посмотрим напряжение, ну, напряжение вот 3,3 вольта. Вот видно, что напрочь сел наш аккумулятор, теперь отключим лампочку и подключим с остаточным напряжением вот от которого не горит абсолютно лампочка да и что говорить про лампочку когда нее даже светодиод не горит но капелька остаточного тока есть вот теперь подключим этот остаточный ток нашему аккумулятору электролит в нем абсорбированный, он у нас сухо заряженный. Поэтому ничто у нас оттуда не вытекает. Можно в разных положениях аккумулятор держать. Конструкция у нас все так называемые твеллы, топливные стержни, замкнуты в параллель, ну, для более лучшего съема тока с активной массой. Так, думаю, этого будет достаточно, чтобы показать тот эффект автоматической зарядки, про который мы говорили. Так, подключаем лампочку. И, внимание, аккумулятор у нас уже подзарядился. Хотя был уже напрочь посаженный. То есть он уже начал отдавать, забирать совсем ничтожный ток. И в ответ отдавать уже довольно мощный ток, что и требовалось доказать.